Хочу снять видео про э, произошедшие 26 марта выступления, митинги обычных людей, которые заинтересованы в том, чтобы государство немножко открыло глаза на то, что творится, грубо говоря, в России, да. Потому что вся ситуация, она уже порядком всем надоела, потому что э, вот эти все расследования, да, там, начиная с Сердюкова, но ну, это, ну, это не начало, конечно, до этого были еще огромные, грубо говоря, кражи найдены то есть просто кошмарные, когда у людей находят полторы тонны денег мешки с пятитысячными запресневевшими это просто жутко да, митинги сами по себе, социальная значимость, она очень нужна, потому что люди должны, люди должны показать свое мнение по поводу всего того, что происходит, потому что иначе демократия не проявляется. Да, другое дело, что демократия и Россия ⁇ это очень разные вещи, да, потому что здесь не нужна демократия. Почему-то нас всех объединили под словом электорат и не более того. И порядком уже надоело, потому что электорат, само слово, предполагает, что это молчаливое, фактически, быдло. И то, что произошло, да, власти просто по городам, смотря тут же YouTube, да, смотря эти новости, опозорилась по полной программе, да, то есть в том же Омске, да, где я, в принципе, живу, в воскресенье в два часа дня, ни раньше, ни позже, устроили уборку снега тяжелой техникой да там разгоняя людей но ну, это неправильно это ну зачем это все делается ну, какой смысл в этом всем почему нам не дают возможность проявить себя да да навальный молодец да снял э, фильм обалденный про медведева да все это подтвердил документарно да со все ссылки все это проверяется все это да на самом деле я думаю что э, больше здесь правды в этом фильме, нежели лжи, да. Но при всем этом, при всем этом, все мы не безгрешны, да, и Навальный тоже. Но вот по моему мнению, по моему мнению, хотя, конечно, это мое мнение, я думаю, это мнение тоже многих, кто может даже молчит, но все равно об этом говорит о том, что Навальный это не тот человек, не тот человек, который э, может, грубо говоря, говорить о том, что он горит истории, потому что а, при всем а, как бы при всех его заслугах, да, разоблачения того, как чайка, да, Музюмон, он, он сам замешан в огромном количестве в сомнительных дел, в огромном количестве и как бы не он был инициатором и единственным участником всего того, что произошло 26-го. Ну да, видимо, нам нужны такие люди, потому что почему-то как-то получилось так, что у русского народа не хватает инициативы побороться с этим всеми явлениями непонятными, которые уже порядком надоели, да, то есть все эти непонятно берущиеся откуда тарифы, таблицы которых просто фактически обычному человеку, не имеющему не знаю, там математическое образование, невозможно посчитать, непонятно, как тарифы рассчитываются, э -э непонятно, куда дерутся деньги на наши дороги, да, то есть система Платон введена, а вы посмотрите на дороги, да, по всей России, вы посмотрите на дороги, особенно в Омске, но это же кошмар просто, опять год, э вроде бы только эти дороги сделали, да, вроде бы, по желанию президента, но, видимо, желание президента, оно не слишком сильно, да, в России, что дороги уже, вот сейчас снег отошел, да, сейчас, сегодня уже 29-е, просто на дорогах кошмар, натуральный кошмар, я не берусь судить, конечно, да, хотя, да, порядком надоело вот это все отношение к нам, этот бардак, который и все эти митинги, я думаю, они укладываются то, что самосознание людей, оно выросло до определенного уровня, что у людей есть мнение. Но вы посмотрите по ситуации по городам, да, то есть смотришь новости того же Навального, которого арестовывают, фактически он даже еще не успел ничего сказать и сделать, его арестовали. Это неправильно. Почему человек в России не имеет права высказать свое мнение? Почему ему ломают руки? На каком основании, я не понимаю. Почему мы не можем собраться, провести митинг? Почему? Если это Выражение воли, это демократия, она предполагает сборы людей, и выражение митингов свободно, выражение свободно своего мнения, почему чему я не понимаю, какие могут быть проблемы, какие могут быть причины уборки этого снега, но это у нас, да, вы посмотрите, что творилось по городам, вызов, выход на сцену полицейских, которые объявляли всем административные штрафы, если люди там, в течение 20 минут не разойдутся, да бесконечные какие-то экологические шествия в этот день я не понимаю какого 26 марта какие экологические шествия какая там экологическая дата что там дельфина спасли не знаю там не знаю что там что сделали я не понимаю в этот день поэтому вот эта ситуация она порядком уже надоела всем и вся и все то что произошло Пусть это, конечно, как бы предвыборная, грубо говоря, агитация Навального, но при всем этом хорошо, когда появляются какие-то альтернативы, которые показывают нам другую действительность, которая существует в России, потому что то, что нам без конца промывают уши по телевизору одной правдой, которая правда является процентов на 20, то и на 10, оно уже порядком надоело, потому что все то, что происходит, оно должно как-то озвучиваться людям, потому что даже фонды по борьбе с коррупцией, да, учрежденные государством, это что за бред государство, государстве ищет, ищет коррупционеров, это может хватит уже надзорных органов, может быть хватит уже этих проверок, может быть уже давайте каким-то образом отдадим это... В нормальные как-то общественные руки для того чтобы с этим бороться мы придумали общественное правительство и что она сделала за последнее время придумали на местах общественные приемные до да, партии что сделали эти общественные партии приемные ничего ничего не делается все все на корню губится любое проявление все заливается быстрыми деньгами. Либо сотрудники приходят, пеленают, всех уводят, либо все опять умалчивается. Но посмотрите в новостях. Единственное, что в новостях можно было увидеть, что было объявлено, что все, кто участвовал и кто был арестован на митингах, на этих, они были должны быть отпущены в, течение, в ближайшее время. Ну хорошо. Это и все. Больше тишина и спокойствие. Но все-таки 60-80 тысяч человек, которые вроде бы даже официальная власть признает вышли на митинг, это тоже весомая часть населения. Ну, да. Может быть какая-то часть из них вышла, грубо говоря. Но каким-то образом, может быть, были куплены деньгами, может быть, как-то выгнали на население. Но очень многие вышли, наверняка по своей воле. И я согласен с теми, кто вышел, потому что все то, что происходит, оно уже просто надоело до да просто ну, уже как невозможно. Вот ну, сколько может продолжаться вот эта вся непонятная вот эта игра с населением, когда практически вся верховная власть, она конкретные коррупционеры. Чем закончились дела? последнего времени коррупционные Ничем. Тишина. Все. Все заглохло, все умолкло. Куда были потрачены деньги, которые были э, изъяты? Почему мы об этом ничего не знаем? Это деньги власти. Это, это, деньги, это деньги народа. На какие социальные проекты они потрачены? Куда делись деньги эти? Эти мешки огромные. Доход государства. Ну понятно, как государство распорилось с этими деньгами. Опять они куда-то канули в литу эти деньги? Непонятно. Ничего не объявляется. Такими объемами воруют и в этом как будто не участвуют власти. Да, то есть можно украть, украсть наверное, 14 миллиардов, да, что является весомой частью нашего ВВП, ВВП нашего России. И не знаю. И это как будто об этом никто не знает. Такие суммы денег. Да, это не просто не умы непостижимо куда власти смотрят я не понимаю Они получается что как все воруют и а они воруют для них это обыденность уже стала эти разоблачения мэров, городов, губернаторов которые покупают в Майами квартиры ну, ведь это же все проверяется я не понимаю о чем люди думают почему власти молчат да Медведев вроде бы как заболел после опубликованного фильма но фильм посмотрели на данный момент 14 миллионов, а сколько я понимаю, еще и больше посмотрели, потому что я полагаю, что дублируют, и просмотров намного больше. То есть, если те, кто посмотрел, я посмотрел с удовольствием. Потому что, ну да, глаза не открыли на что-то не, невозможное. Да, это правда. Это однозначно правда, потому что то, как мы живем, при всем том, что мы самая богатая страна на свете по ресурсам. А мы живем беднее, сколько я знаю, в рейтинге Ангола выше нас по уровню жизни. Ангола, африканская страна. И, и что? Это как так может быть? Мы все экспортируем. Зерно, уголь, нефть. Все. Все то, что в мире нужно и всегда будет нужно. И стоит денег. А живем беднее, чем Анголы, которые занимаются просто экспортом нефти. И все, и не более того я не понимаю, я не понимаю то есть получается все-таки достояние народа воруется и воруется вот теми людьми, которые стоят у власти поэтому надо всем нам призадуматься и я завершаю ролик потому что растягивать слишком удовольствие не надо это слишком слишком долгий ролик и для меня он первый поэтому извините, где-то может быть еще не хватает опыта, но мы будем развиваться, будем снимать ролики на политические темы так что, до свидания. Спасибо большое то, что посмотрели это видео.